Всем привет! В эфире «Универ -ньюс», а в студии Артем Дупичкин. Итак, сегодня в выпуске. Почему дети идут в лицее Казанского федерального университета? В КФУ с визитом прибыли преподаватели Чехии и Индии. Как лечить узлы щитовидной железы? Опубликован второй основной приказ о зачислении в число студентов программы бакалавриата Казанского федерального университета на бюджетную форму обучения. Напомним, что 3 августа вышел первый приказ, а 29 июля в университет были зачислены целевики, сироты и инвалиды. План приема на бюджет в этом году 5345 мест, а количество поданных заявлений составляет более 71 тысячи заявлений. Ознакомиться с документом вы можете на главной странице сайта КФУ во вкладке приказа о зачислении. Приказ о зачислении на заочную форму обучения выйдет 11 августа, а 15, 22 и 29 на контрактную форму. К другим новостям. В структуре Казанского федерального университета находятся два лицея, куда в этом году было подано 846 заявлений на поступление. Чем особенно IT-лицей и лицей имени Николая Лобачевского, мы расскажем в нашем сюжете. На обучение по образовательным программам основного общего образования в IT-лицее лицея имени Лобачевского Казанского университета в 2019-2020 году было подано свыше 800 заявлений. Всего в наш лицей поступили 135 человек. Это в 6 класс, 3 седьмых класса и 1 восьмой класс. Сегодня это наша надежда, будущее лицея на ближайшие 5 лет. И я очень надеюсь, что им будет хорошо у нас, а нам будет хорошо с ними. Лицей являются структурными подразделениями КФУ. Лицей Милобачевского находится в составе Казанского университета с 2013 года. IT-лицей был открыт 1 сентября 2012 года по инициативе президента Республики Татарстан Рустама Миниханова и расположен в деревне-универсиаде Универсиады лучшем студенческом кампусе России. Обучение в лицеях ведется с 6 класса. Отбор учащихся осуществляется на конкурсной основе. Учащиеся IT-лицея КФУ проживают на его территории в течение учебного года. Питание, обучение и проживание здесь бесплатное. Неспроста в лицее КФУ было подано свыше 800 заявлений. Учреждения входят в топ-100 рейтинга лучших школ России в сфере информационных технологий, а также в топ-100 по конкурентоспособности выпускников согласно исследованию рейтингового агентства РАЭКС. Важно отметить, что учащийся именно лицеем Нелобачевского КФУ Ильдар Гайнулин 8 августа стал победителем Международной олимпиады по информатике, прошедшей в Баку. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. 9 августа в Казань прибыли преподаватели из Чехии и Индии. Первым делом они отправились в главное здание Казанского федерального университета. Визит состоялся в рамках культурно-образовательной поездки по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Прибывшие преподаватели являются участниками 10-го юбилейного фестиваля школьных учителей. Он проходил в Елабужском институте Казанского федерального университета с 5 по 8 августа. Подробности смотрите в следующем сюжете. Казанский университет посетили участники культурно-образовательной поездки по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Главным событием, участниками которого стали представители Чехии и Индии, стал 10-й международный фестиваль школьных учителей, завершившийся 7 августа. У меня очень красивые впечатление, Это такой великий университет. Мы сейчас побывали в Елабуге, значит, в одной из составных частей этого Казанского федерального университета, в Елабужском институте. Там я участвовала в фестивале школьных учителей. Это было очень интересно для меня. Мы смогли посещать различные мастер-классы, могли выбирать себе от специалистов, с которыми мы хотели работать на этих мастер-классах. Но это было очень-очень приятно для нас. Представители учебных заведений, специализирующиеся на изучении русского языка, приехали в вуз на стажировку. На фестивале очень, очень много то есть для знания. И это как Я познакомился с учителями из разных стран. Я как практиковал свой русский язык, но это была практика знания вообще. Это было очень интересно узнать, как в России, в Елабуге, как преподают какой-то предмет и как в других странах преподаются предметы. И это очень интересно для сравнения. Образовательные и культурные программы для зарубежных гостей информационно насыщены. Участники уже посетили музей, вуза и его корпуса. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Заболевание щитовидной железы относится к числу наиболее распространенных недугов. Рост заболеваемости в последние годы специалисты связывают в первую очередь с ухудшающейся экологической ситуацией, особенно в крупных городах. Кроме того, к факторам риска относится недостаток йода в воде и пище, а также повышенный радиационный фон. Все эти негативные явления способствуют возникновению патологических образований, к которым относятся узлы щитовидки. Для лечения таких заболеваний в университетской клинике Казанского федерального университета применяется малоинвазивная методика лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы. Об этом наш следующий сюжет.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 Как сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета профессор Юрий Переведенцев, ближайшую декаду погода в столице Татарстана будет неустойчивая. Среднесуточные температурные показатели будут ниже нормы на 4-5 градусов. В выходные ожидается небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. В субботу днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, ночью плюс 13, а в воскресенье плюс 17 днем и плюс 9 ночью. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго!